Всем привет, ребят! С вами Дядюшка Техшоу, и сегодня у нас подборка самой невероятной техники в мире, от которой ты точно офигеешь. Ну все, присаживайся поудобнее и жмякай лайк, и мы начинаем! John дир 9620 RX. Серия 9 RX оснащена жестким приводом гусеницы и предназначена для тяжелых работ, таких как культивация, вспашка, дискование и рыхление, масштабные пассивные работы и даже не сельскохозяйственные задачи. На трактор установлен 15-литровый двигатель Cummins QSX. Двигатели приводят в действие ведущие колеса и хвостовики большого размера, что наряду с оптимально размещенными натяжными колесами и опорными катками создают высокое тяговое усилие с меньшим проскальзыванием гусениц. Машины также оснащены шарнирной системой рулевого управления и устанавливаемым на заказ активным рулевым управлением, которое улучшает маневренность в поле и удержание курса даже при транспортных скоростях до 40 км в час. Кабина Command View оборудована подвеской новой системы, которая улучшает качество езды, допуская вертикальное перемещение до 10 см. Для обзора в сумерках или ночью используется 24 светодиодных источника дневного света. Гусеничные ленты шириной 30 дюймов от рассчитаны на повышенную долговечность и остаются в пределах 3 метров от общей ширины машины. GXT 2555R Компания Genesis выпустила большое и очень мощное оборудование, которое предназначено для сноса и обработки лома. GXT 2555R весит 25,5 тонн. Максимальное открытие оборудования и глубина при захвате составляет 1,4 метра. Данная модель способна с легкостью переработать различные материалы любой тяжести. Это является одной из особенностей, которая отличает GXT 2555R от своих аналогов. Мощное оборудование установлено на гусеничный экскаватор Kamatsu PC-4000, эксплуатационная масса которого достигает 380 тонн. Скорость поворота платформы составляет около 4 оборотов в минуту, а максимальная скорость, с которой может передвигаться такая машина, равна 2 км в час. Мощность установленного двигателя достигает достигает 1875 лошадиных сил. Длина стрелы, которой оборудован GXT 2555R, составляет 7 метров. Немецкая компания Кролл спустила с конвейера самоходный кормоуборочный комбайн, побивший силой двигателя все предыдущие рекорды. Ее новый флагман линейки Big X комбайн Big X 1180 стал обладателем 24-литрового двигателя Liebherr мощностью 1156 лошадиных сил. Это на 46 лошадок больше, чем в предыдущей флагманской модели X 1100. Таким образом, Кролл произвела на свет самый сильный в мире кормоуборочный комбайн, обладающий непревзойденной производительностью. Также невероятная надежность техники, интервалы обслуживания комбайна с заменой масла и расходников составляет колоссальных тысячу часов. Двигатель комбайна соответствует нормативам выбросов пятого уровня. А вальцы оснащены металлодетекторами для предотвращения попадания инородных предметов в измельчающий барабан. Caterpillar 797F Карьерный самосвал, производимый компанией Caterpillar, долгое время являлся самым грузоподъемным и тяжелым в мире среди машин с механической передачей. Его производство было начато в 2002 году в Северной Америке и предназначен он для транспортировки угля, руд и других полезных ископаемых. Его грузоподъемность составляет 345 тонн при собственном весе в 623 700 килограммов. Максимальная скорость, которую может развить этот самосвал при полной загрузке, достигает 68 километров в час час. Мерипит MGK 350 Финский профилировщик Мерипит MGK 350 предназначен для подготовки заросшей и заболоченной почвы под сельскохозяйственное использование. Подпочва разрабатывается на 30-40 см ниже грунта, вся растительность и пни измельчаются в этом слое. Заданный уровень разработки почвы поддерживается автоматически, а боковые профилировщики выравнивают готовый слой почвы, то есть отпадает необходимость во второй проходке. Измельченная стружка и остатки растений равномерно распределяют по поверхности, образуя уже удобренный слой, который может быть использован в качестве торфяного топлива, не требующего дальнейшей обработки при использовании. Роупа Tiger 6 – это самый мощный в мире свеклоуборочный комбайн. Мощность двигателя составляет 768 лошадиных сил. Весьма безопасная для почвы гидравлическая система шасси с автоматическим выравниванием на склоне, была полностью интегрирована в новый дизайн машины. Большая производительность выгрузки бункера обеспечивает большую производительность при перегрузке во время поездки. Комфортная кабина с сенсорным терминалом, интерфейсом и многочисленными автоматическими программами обеспечивает незаурядный комфорт для водителей. У всех копателей очень хорошая обзорность. Водитель видит ряд корнеплодов и результат обрезки. Каждый сошник адаптируется с помощью его необслуживаемой линейной направляющей до 70 мм сбоку к ряду корнеплодов. Длинные тяги минимизируют поперечные усилия и дополнительно облегчают адаптацию ряда. Специально для своего флагмана компания Ropa создала новый концепт шасси, касающийся переднего с двумя гидравлически поддерживаемыми задними осями. По сравнению с прежними шасси трехосных комбайнов, у которых средняя ось жестко соединена с работой, Колебания машины снижаются в три раза. CAT 657E. Машина представляет собой трактор, совмещенный самоходным скрепером производства компании Caterpillar. Масса модели 657E составляет 68,8 тонн, при этом ее номинальная полезная нагрузка достигает порядка 47,2 тонн. Трактор оснащен двигателем Caterpillar 3412, объемом 27 литров, с полной мощностью в 550 лошадиных сил или 410,1 кВт. В свою очередь, скрепер 657 и имеет двигатель моделью 3400, ,8, объемом 18 литров с полной мощностью 298,3 кВт. Максимальная скорость, которую способна развивать эта машина, достигает около 50 км в час. Общая длина машины составляет 16,2 метра, ширина 4,3 метра, а габаритная высота CAT 657 и равна 4,7 метров. Стоит также отметить объем бункера машины, который составляет 33,6 кубических метра ренч Тандем Аэратор RangeWalks Тандем Аэратор разработан с нуля для аэрации пастбищ и управления земельными ресурсами. Благодаря использованию ножей RangeTek, конструкция из толстолистовой стали и шипов сложной формы, его возможности варьируются от максимальной для закрепления уже используемых грунтов, до зачистки и подготовки земель под пастбище или плодородные поля, в зависимости от настроек положения рабочих барабанов. Запатентованный профиль спирального лезвия разработан специально для облегчения уплотнения, удаления останков растений и создания ячеек для воды и удобрений, чтобы добраться до корневой зоны, не нанося вред плодородному слою. Высокая скорость разработки, невысокая стоимость и простота в управлении – главное преимущество оборудования. New Holland Concept Tractor Данный трактор является прототипом. Планируется, что он будет работать на метании и заправляться так же быстро, как и обычным дизельным топливом. У него достаточно вместительный бак, чтобы на одной заправке работать целый день, а мощность аналогична дизельным аналогам. Баки и топливная система выполнены из прочных композитных материалов. Данный трактор может выполнять полностью все задачи, что и обычный дизельный его собрат, с той же мощностью и производительностью при нулевых выбросах co 2 в окружающую среду. Дизайн. Трактор выполнен более обтекаемым, мощное и экономичное LED-освещение установлено на крыше спереди и по бокам, как и стоп-сигналы сзади, обеспечивая качественную ночную иллюминацию. В кабине установлены камеры обзора на все 360 градусов, и можно установить дополнительные камеры ближнего вида, например, для мониторинга рабочего процесса сборки урожая или иных потребностей. PONSBIR 8W. Этот восьмиколесный Харвестер – современная лесозаготовочная машина, которая является самой большой в линейке производителя. Он предназначен для валки крупных деревьев в суровых условиях северных лесов и на пересеченной местности. Шестицилиндровый двигатель производства Mercedes-Benz отличается высокой производительностью и малым воздействием на экологию, позволяет экономить топливо. В стандартную комплектацию машины также входят два специальных мотора для манипулятора, придающие дополнительную силу и точность управления. Также, благодаря покрытию на колесах, машина имеет высокую устойчивость, которая позволяет ей работать даже на крутых склонах без риска перевернуться. Длина такого Харвестера составляет 9 метров, ширина – 3 метра, а высота – около 4 метров. Особое внимание в этой машине уделяется заботе об операторе. В кабине достаточно места для того, чтобы чувствовать себя комфортно при длительной работе. Также благодаря расположению стекол оператор получает более широкий угол обзора по сравнению с другими аналогичными моделями. Ну а на этом, к сожалению, все. Всем спасибо за просмотр и пока!